Друзья, привет! Вы на канале Самовар, и сегодня в своем видео я вам расскажу, как сделать скриншот э, или быстрый снимок Windows 11. Чтобы нам сделать скриншот экрана, необходимо на клавиатуре нажать клавишу Windows и Print Screen. Далее мы заходим в мой компьютер, выбираем изображение, снимки экрана. И вот у нас появился снимок экрана, который мы сделали. Есть второй вариант. Нажимаем кнопку «Пуск», пишем «Ножницы», «Ножницы», выбираем «Ножницы» и у нас открывается такое приложение. Чтобы сделать снимок экрана, либо фрагмент, Здесь можно выбрать «Создать прямоугольник», «Окно», «Весь экран», «Произвольная форма». Допустим, выбираем прямоугольник, нажимаем «Создать» и выделяем, что нам необходимо вырезать. Допустим, вот так. Данная область у нас зафиксировалась. Мы можем ее правой кнопкой мыши нажать, «Сохранить», либо «Копировать», либо «Поделиться с кем-нибудь». Допустим, «Сохранить». На рабочий стол, снимок экрана, выбираем 1, 2, 3. И все, у нас на рабочем столе с вами сохранено изображение под названием 1, 2, 3. Далее, там можно выбрать, допустим, окно. Это, если мы нажмем, то у нас полностью окно зафиксируется. И также можно выбрать произвольную форму, допустим, создать если мы можем вот так вот, к примеру, Оп, вырезать, да, что нам необходимо, кусочек. Вот видите, у нас по нашему траектории все обрезано. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и пишите комментарии. А также не забывайте подписаться на мой канал. Пока.